Юные регулировщики в Инкермане, где общественная баня, электросамокаты-убийцы. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте. Закрытое в марте этого года движение по путепроводу в Инкермане стало для многих севастопольских водителей настоящим испытанием – Официально попасть с южной на северную сторону можно только через строящееся Ялтинское кольцо или на единственном пароме через бухту. Естественно, автомобилисты стали искать альтернативные пути. Таким стала узкая однополосная дорога через поселок Гресс. то жители поселка обрадовались такому наплыву. Очевидно, однополосная дорога требовала регулировки движения, чтобы встречные машины могли разъехаться. Пока взрослые не могли определиться, такими регулировщиками стали дети. Инкерманские пацаны по собственной инициативе скооперировались и стали регулировать движение, координируя свои действия по телефону. Здравствуйте, а кто вас научил этому э -э делу? Никто, мы сами. Со скольки утра работаете? Ну, с девяти до десяти, но я сегодня работаю с шести до восьми. Почему службы городские не работают? Ну, видят, что мы работаем. И зачем им вставать и сюда? Раз. Парни хорошо справлялись, и благодарные автомобилисты не оставались в долгу. Отмечу, что ни один из добровольных регулировщиков на вознаграждение не настаивал, но и не отказывался от денег, что справедливо. В конце концов, если большие дяди в высоких кабинетах не озаботились организацией проезда, а дети прекрасно с этим справились, последний вполне имеет право на оплату своего труда. Но тут началось странное. В соцсетях массово появились сообщения об этих парнях. Кто-то взывал к властям, мол, это ненормально, что занимаются регулировкой дети. Кто-то и вовсе называл происходящей эксплуатацией. Тут уж чиновники и прочие ответственные лица не смогли остаться в стороне. Начались разговоры, что движение должен регулировать подрядчик реконструкции моста. Подключилась ГИБДД. Самым адекватным оказался уполномоченный по правам человека Павел Буцай, вручивший парням-регулировщикам грамоты за восстановление права на собственное перемещение. А потом началось странное. В соцсетях то и дело появляются посты, то детей выгнали, то с детей берет объяснительные полиция, то появились какие-то страшно странные дядьки, то родителям парней угрожают всяческими карами небесными. форпост, в свою очередь, каждый такой пост старается проверить и по возможности опровергнуть или подтвердить. Кажется, что в истории с регулировкой движения в Инкермане больше слухов и домыслов, чем реальности. А реальность такова, что пока, как отмечают водители, передвигаться по Инкерману стало сложнее. Но только ли из-за смены юных регулировщиков на взрослых? А может же быть так, что часть водителей, ранее избегавших ГРЭС как альтернативный путь, сейчас специально поехали через поселок, чтобы познакомиться с легендарными регулировщиками? Больше машин – больше пробка. И может же так случиться, что ажиотаж пройдет и все устаканится, а там, глядишь, и мост откроют. В любом случае, история германских регулировщиков – отличный пример самоорганизации граждан. Другое дело, что дяди в высоких кабинетах толком не знают, что с этой самоорганизацией делать. То ли возглавить, то ли запретить, то ли наказать. А научиться бы стоило. В конце концов, в городе куча проблем, которые можно было бы решить с помощью общественной инициативы. Но пока от властей этого ждать не приходится. Остается надеяться на юных регулировщиков с мобильными телефонами. Севастополь в скором будущем станет миллионником. Где ездить будем, товарищи? Очень смелое решение предложили во время обновления стратегии развития Севастополя. В городе предложили построить наземное метро и канатную дорогу. Напомню, в марте прошлого года в обновленную федеральную программу развития Севастополя вошла городская электричка. Однако уже в июле глава Дептранса Павел Иена поведал о некотором изменении планов. Мы бы хотели немного расширить рамки и считаем, что надо строить не городскую электричку, а все-таки наземное метро. Это может существенно увеличить пассажиропоток и, второе, дать некий толчок для экономики и в целом для города, рассказал Иена. Все три ветки должны собираться в центре города, на базе железнодорожного вокзала, который должен стать мультимодальным. Многие могут подумать, у нас гористая местность, о каком наземном метро может идти речь. Но если подумать, то в Ереване и Белисси... Метро как-то справляется. У меня лично вопрос в другом. Куда метро собираются впихнуть? И какой в нем смысл, если оно будет занимать место на поверхности? Как, допустим, оно будет работать от площади Восставших до улицы Очаковцев? Может тогда уже подумать о реализации подземного метро? Но самым смелым намерением, которое озвучил Павел Иена, стало строительство в городе канатной дороги. Канатная дорога может стать частью общественного транспорта и будет начинаться с мультимодального вокзала. Напомню, что это совсем не первое упоминание о канатной дороге. В январе 2018-го экс-директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Маложавенко рассказывал о планах проложить канатку до крепости Чембала. В июне 2022 -го года об этой идее вспомнили. Но губернатор Михаил Развожаев сообщил, что пока такое решение не принято. Строительство не очень сочетается со статусом памятника. Теперь, как видим, канатной дороге предлагается отвести более заметную роль в жизни горожан. Хотя куда и откуда собираются разработчики стратегии отправлять горожан и гостей Севастополя с ее помощью, пока сказано не было. А можно сначала стоит решить проблему с переправой с северной стороны и обратно? Дорога перекрыта, паром всего один, людям приходится его ждать по два часа и более. Катера тоже ходят с перебоями. Может, все-таки стоит наладить работу того, что есть, а только потом внедрять новое? В одном из выпусков я уже рассказывала о захоронении людей в строительном мусоре на кладбище Микензивы горы. Сейчас точно такая же ситуация повторяется на одном из самых больших кладбищ Севастополя – Кальфа. Строительный мусор переместился к самим захоронениям. Появился новый насыпной холм с огромными валунами, бордюрными камнями, раскошенными столбами с торчащей арматурой. И в таком грунте уже несколько десятков свежих могил. У самого края подготовлены еще три ямы под будущие захоронения. И отчетливо видно, что засыпать их собираются отнюдь не землей. Самым удивительным и тревожным является тот факт, что насыпи строительного грунта продолжают расти совсем рядом с местом упокоения военнослужащих, погибших в ходе спецопераций на Украине. А там планируется создать мемориал и построить часовню. В голове не укладывается, кто до этого додумался. Впрочем, в департаменте городского хозяйства утверждают, что это никакой не строительный мусор. Евгений Горлов так и говорит, вам всем кажется, никаких стройотходов. То есть глава горхоза всерьез говорит, что журналистам НТС, общественникам, корреспондентам Форпост привиделся призрак строительного мусора на кладбище. Мол, на кладбище и не такое привидится, не так ли? Но если журналистам и может что-то показаться, то как быть с прокуратурой? Сотрудники природоохраны прокуратуры обследовали территорию кладбища и сделали заключение. Вот оно. В ходе визуального обследования территории были выявлены навалы, в которых присутствовали как строительные, так и коммунальные отходы, в частности лом, бой и бордюрный камень. Часть зафиксированных ранее отходов на момент инспекции отсутствовала. По оставшемуся количеству в департамент городского хозяйства будет направлено соответствующее письмо, сообщили форпост при службе природоохранного ведомства. Интересно, какие теперь отговорки найдет господин Горлов и департамент городского хозяйства? А вы любите баню? Одна жительница Севастополя так любит баню, что добилась от самого президента Путина поручения городским властям построить общественную баню на северной стороне. Дело было в 2016 году. На дворе 2022-й бани все нет. Я, конечно, понимаю, что у города есть гораздо более важные и сложные задачи – те же очистные построить или больницу скорой помощи. Но их ведь никак не достроят. Можно было бы хотя бы на общественной бане галочку поставить. Но нет. Татьяне Бадановой, той самой жительнице, добившейся поручения от самого президента, в Департаменте капитального строительства сообщили, необходимость обеспечения жителей Севастополя городскими банями не предусматривается». То есть попросту послали заявительницу в баню. Вот только вместе с ней, кажется, в баню отправляется и поручение президента. Или я ошибаюсь? Приехать в Севастополь и Крым с материка теперь можно по единому билету. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, с инициативой запуска единого билета неоднократно выступали власти города-героя. Благодаря совместной работе с коллегами удалось реализовать задуманное. Радостно написал Развожаев. Стоит ли напоминать, что закрытое над полуостровом небо очень усложнило логистику. И для многих отсутствие авиасообщения с Крымом стало весомым аргументов против поездки. Сможет ли единый билет заменить самолеты? Очевидно, нет. Но есть и другой момент. Разговоры про единый билет шли чуть ли не с 2014 года, еще до строительства Крымского моста. То есть потребовалось 8 лет закрытой из-за спецоперации Неба над Крымом», чтобы наконец все стороны смогли договориться. Мне кажется, что в такой ситуации правы те, кто не готов разделить радость чиновников от этой новости. Хотя, конечно, новость по сути хорошая. Добро пожаловать в Крым, друзья. Особенно в свете планов по созданию на полуострове эталонного курорта. Об этом далее. В будущем Крым станет эталонным курортом, заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. В перспективе 5-10 лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным современным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам, сказала чиновница. Какой же план главы Ростуризма для достижения этой цели? Пункт 1. Больше современных гостиниц, чтобы была конкуренция и соотношение цена-качество адекватнее. Это также, по мнению Дагузовой, позволит сделать курорт круглогодичным. Пункт второй: благоустроенные пляжи с инфраструктурой. Собственно, пока все. На эти пункты ростуризм выделит Крыму около миллиарда рублей. Половина пойдет на гостиницы, половина на пляжи. Итак, повторю: стройка и уборка вот два кита, которые поднимут Крым курорт на небывалую высоту туристического комфорта и сделают полуостров эталоном всего за пять лет. Господа из ростуризма и поддакивающие местные, вы сами-то в это верите? Электросамокатчики на улицах Севастополя и других российских городов давно стали не только модным явлением, но и крайне опасным. Люди, несущиеся на электросамокатах, раздражают и автомобилистов, и пешеходов, а в некоторых случаях становятся причиной аварий с пострадавшими.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 Я сама ездила на электросамокате один раз и могу сказать, что не имея водительских прав и хорошей реакции, становится страшно и сложно управлять самокатом. Когда я пешеход, я страшно боюсь всех этих быстро разъезжающих самокатчиков. В соцсетях все больше гневных комментариев о безобразном поведении пользователей самокатов, нарушающих правила передвижения. Но власти Севастополя не обращают внимания на негодование местных жителей и, кажется, не собираются предпринимать какие-то действия. Предлагаю инициативу – ввести правила использования самокатов, поставить камеры и штрафовать за неправильную и в неположенном месте езду. А у вас есть идеи? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!